Всем привет, с вами Данил Яценко. Сегодня на канале выходит такой необычный ролик разговорный. Я сегодня много чего расскажу. Скажу. Он просто обязан этот ролик выйти. Для моих подписчиков, для тех, кто играет и смотрит Wormix еще. Начнем с самой-самой такой важной новости. Это то, что меня удалили с официальных стримеров игры Wormix. Удалили меня за оскорбление. Я не буду ничего скрывать, говорю все как есть. Да, я оскорбил игрока в Ormix, И не раз, там многих оскорблял, вот. И за это меня убрали. Этого бы не случилось, если бы за игрой хоть капельку следили, были бы хоть какие-то обновы, не знаю, вот. Но никто этим заниматься уже, судя по всему, не будет, и у меня пригорают очень часто из-за очень большого количества шара и юза в игре. И одни и те же игроки вот эту игру играют уже. Вот, и у меня пригорает периодически. Но это все происходит на уровне на уровне игры. На уровне игры. Из-за того, что игра такая, игроки не виноваты в этом. Не только я бомблю, очень много игроков бомбит. И в принципе адекватности от этой игры не жди. В принципе никакой да есть люди которые там как-то не бомбят не знаю может такие есть может кто-то мне гонит что типа никого никогда не оскорбляет и прочее возможно это и есть как раз таки вот те игроки которые типа ну по, -по рофлу типа заходит типа поиграть там, на ставочки и, а те в принципе спокойно типа реагируют типа да Вообще никого. Михаил Серебряный, он вообще в игру не играет практически. Он говорит, что никого типа не оскорбляет. Ну да, возможно и так, но он в игру-то играет, он не берет рубинки никакие. Вот. Он чисто стримит для подписчиков, и у него не пригорает. Вот. Он он, он по, по фану относится к игре. Вот. А я типа пытаюсь типа рубинку брать. У меня типа горит, я что не беру ее, да. Да, согласен, не оскорбляю кого-то. Но это на, на уровне игры все происходит. Вот. Это... Больше никуда не выходит. Вот. То есть, конкретно я какому-то человеку не желаю ничего плохого, вот. А это конкретно на уровне игры. Я, конечно же, могу извиниться, да, я извиняюсь за такое отношение. Но повторюсь, если бы за игрой следили, если бы не было вот этих куча всякого Юза. Вот. Ну, окей, с Юзом смирился давно я. Здесь последний раз. Я бомбанул из-за того, что из-за бага в игре, который, ну, в принципе, никогда я не исправит уже 100%, что души, ты целишься в противника, а они летят, первая душенка в тебя летит, и ты просираешь ход. У меня от этого пригорело, я просто на последнем ходу, в общем, я бомбанул, я не спорю. Я за это даже извинился, по-моему, в посте в своем, в группе есть пост. Я извинился за это, вот, и еще раз извиняюсь, если кого-то что-то оскорбил в игре и прочее. Вот, поэтому вот так вот. Смотрите. В официальную, официальным стримером я, скорее всего, уже не буду. Вот, Да, я не как бы... Мне пофигу, на самом деле. Вот, Я бы мог стримить бы, если бы онлайн был бы больше в игре, и меня бы обратно приняли. Но меня смотрят максимум 40-50 человек, это не каждый стрим. Плюс половина, Можно. скорее всего, в другой вкладке сидит, э, ждет, пока я там выдам ссылку. А, и ради этого мне стримить... Да, конечно же, я мог стримить ради Рубинов для себя чисто. Но как-то хочется чего-то большего. Вот. Я бы, конечно, мог бы стримить, если бы меня вернули, да. Но я бы редко стримил, наверное, бы. Потому что ну, не везет мне на стримах обычно. Слабую игру показываю. Даже ради этого стримить не хочется. Я без стримов получше чуть играю. Но опять же, на одних и тех же игрок игроках играть. Такое себе, да, знаете. Одни и те же, все. Игра, в принципе, все мертва. Вот, я хочу сейчас рубинку взять в 4 персонажа. Попробовать один раз за последние три года. Я 3 года не брал рубинку в 4 перса. И вот хочу, и мне не прет просто. Мне не прет, я не знаю, что делать. Вот. вот просто, ну, вот хочется играть, продолжать все-таки игра как приелась, как родная, типа, и ты не можешь, потому что обнов нету, одни и те же игроки, и все, как бы, и, и ты видосы снимаешь, что-то пытаешься, вот, и, и ты не можешь, вот просто, вот, вот, я не знаю. Я бы, конечно, мог вернуться бы, но всем пофиг, как бы, э, на мои стримы, на прочие. Я выложил в группу пост, что если вы меня поддержите типа наберете 200 лайков под постом что я может быть попробую попроситься обратно в официальные стримеры но я чувствую что этого не будет поэтому официальных стримеров скорее всего не будет я конечно дам время два месяца чтобы вы поддержали меня но как я понял что никто не поддержит особо так вот поэтому я даже я не хочу проситься даже туда, понимаете? Я бы ради вас попросился в официальные стримеры, чтобы стримить Вормикс, чтобы поднимать его как-то. Но я не я ничего не сделаю, как бы, понимаете? Вот. Если никто не смотрит, и зачем мне это делать? Вот. Ради себя, только ради Рубинов, но тоже как-то такое, знаете, занятие. Вот. Поэтому стримов официальных э, не будет, скорее всего. Но дам, короче, шанс, если бы вы, типа, поддержите меня в группе, да. Возможно, попрошусь обратно, но от вас зависит все, не от меня же. Типа, я не буду ничего делать, как бы, вот, я, я буду на канал ролики, по-моему, снимать. Вот, для тех, кто смотрит, смотрите, потому что мне нравится, вот, ролики снимать. Иногда по настроению я это делаю, хоть и частые перерывы на канале у меня, да, понимаю, но иногда я все-таки что-то делаю, да. Вот, по настроению. Все По настроению. На канале, на канале будут стримы по вормиксу я их буду за, запускать, но я ничего не буду, я просто буду по музычку там что-то играть, кто захочет, можете зайти глянуть, вот, в принципе, я играю вормикс WarMix просто, и что мне стрим не запустить, просто пускай на канале идет стрим, где я что-то играю там, на, на канале что-то говорю, комментирую, вот, пускай это будет, посмотрите, хорошо, не посмотрите плохо, как бы, ну, я никого не держу и никого не заставляю смотреть стримы свои, просто на, на канале будет идти стрим, может кто-то зайдет, кто-то может задонатить даже, но хотя это вряд ли, я повторюсь, просто чтобы было, я запущу стрим, но он будет неофициальный, будет неофициальный, вы сами там следите за моим каналом, поставьте колокольчик, не знаю, если кто, кому интересно, я никого не держу, опять же, поставьте колокольчик, Подпишитесь на канал на мой, подпишитесь на паблик на мой, э, если кто захочет. Просто я должен эту информацию пролить для всех, кто предан моему каналу. Не знаю, кто подписчики мои там, не знаю. Кому, в принципе, Вормикс может интересен еще, не знаю. Вот просто я пролью э, информацию эту для вас, чтобы вы были в курсе. Вот. Сейчас на канале будут выходить Wormix. С нуля, хотя назвать с нуля это уже нельзя. На фейке вормик с нуля. Я буду проходить боссов чисто, чтобы на канал было. Может кому-то интересно посмотрит. А, так, в принципе, я прошу прощения у тех, кого я там оскорбил. Не знаю. Было такое, да. Так меня больше оскорбляют в сотни раз, чем я кого-то. Я вообще типа, молчу на ставках, молча играю. Это мне пишут. Всякие гадости в основном. то Я никого ничего не пишу даже. Вот, да, если мне там жестко э, пригорит, в принципе, то я могу. Но я играю, ребят, чис чисто с юзом, постоянно в 4 перца юзаю, и у всех пригорает. Понимаете, юз создан... Э, чтобы э, У меня юза дофига, как бы, вот я юзаю, потому что у меня юз дофига, и все пригорают с этого, понимаете? Что я типа юзую э, на низком ранге, понимаете, на мелком ранге даже, когда за юзую а чё ты юзайс на низком ранге пишут? А почему не заюзать? И так, в принципе, ранг тяжело поднимать. Вот я на шестом ранге, я не знаю, я сегодня слил просто. Ранг и так тяжело поднимать. И чё ты юзайс? еще Спрашивают. Ну блин, а юз в игре существует? Существует. Если бы не было юза, я бы не юзал бы. Логично, логично бы. Кто-то там, я не знаю, говорил, что договариваются с кем-то, чтоб не юзали. Ну это бред, понимаете, это же всё бред. То, что кто-то там честно играет. Кто-то нечестный, да, Это же все бред. Вы сами понимаете, какая игра. Да, я кому-то там могу что-то написать плохое. Но и, и мне тоже вы пишете, э, что. Вот. Сами, сами за собой сначала последите, как бы, а потом что-то говорить я не знаю. Я, конечно, типа э, стараюсь никого не оскорблять. У меня это очень хорошо получается. Но э, я как игре то Типа отношусь, типа, ну не как серебряный, типа, он там по стрим по приколу, вормикс uh, там, беселье какой то не знаю, он даже рубинку не берет, ему пофиг. А, а я, когда рубинку беру, типа, у меня начинает пригорать, я же, типа, еще постараюсь типа, играть, что-то, зачем это мне нужно, мяч, сам не знаю, просто нравится, просто делать нечего, вот, от скуки, наверное, вот, хотя, надо в жизни заниматься чем-то, да, согласен, вот, но все равно, типа, вот, я надеюсь, всем все ясно. <смех> Спасибо, ребят, что посмотрели. Поддержите лайком. Вот. Подпишитесь на канал. Всем удачи. Увидимся в следующем видео. Оно, кстати, выйдет скоро.